Привет! Я Даклберри, а я Хэтчи. Основная идея продукции Этами – это мастиш. Слово мастиш состоит из слова массовая и престижная продукция. Этами предлагает продукцию высокого качества по самым разумным ценам и продает ее через сеть дистрибьюторов. Это ведет наших клиентов и партнеров к успешной жизни. Итак, все, кто хочет начать собственный бизнес и кому интересно, как здесь зарабатываются деньги, смотрите внимательно. Потянитесь, разомните шею. А сейчас мы изучим план вознаграждений. Поехали! Регистрация партнеров Atomy. Кто хочет покупать продукцию этоми или начать свой бизнес в Atomy, может стать партнером онлайн, если вас приведет другой партнер. И все это бесплатно! Вас зарегистрируют под человеком, который вас направил, вашим спонсором. И вы тоже сможете регистрировать людей под собой. У вас сформируется своя группа, когда вы будете регистрировать людей в две ветки, правую и левую. У вас будет два больших преимущества, когда вы станете нашим партнером. Первое. Вы сможете покупать отличную продукцию по низким ценам. Например, у Хэма Хим есть четыре разных ценовых категории. Поэтому, если вы покупаете 4 товара вместе, вы платите за каждый из этих товаров меньше. У каждого продукта Этоми есть свой PV, и он накапливается. Поэтому, когда вы покупаете продукцию Этоми, то за каждый товар вы навсегда получаете PV. PV с английского Point Value означает ценовой балл, то есть поинты, и по ним рассчитывается выплата комиссионного вознаграждения нашим партнерам. Тем не менее... Обратите внимание, что все ваши поинты исчезнут, если вы потеряете ваш статус. Чтобы не потерять статус клиента, покупайте не меньше чем два раза в год, то есть один раз в полгода. Чтобы оставаться партнером и зарабатывать, делайте месячную активность не меньше 1500 рублей в месяц. Еще одно преимущество в том, что вы можете получать комиссионное вознаграждение. Поинты, накопленные за ваши собственные покупки, называются личными поинтами. Та ветка вашей группы, у которой поинты ниже, называется меньшая ветка. Ветка с низким баллом. По вашим личным поинтам и по поинтам вашей группы будет определяться ваш партнерский класс. А по нему, в свою очередь, сколько комиссионных вы получите. Помните, что поинты за покупки начинают накапливаться после 10 тысяч PV. Рассмотрим, какие есть группы партнеров. Классификация партнерства. На рисунке вы увидите, что партнеры Этоми делятся на пять разных групп. Партнер. Накопительные 10 тысяч поинтов ниже 300 тысяч поинтов. Агент ⁇ накопительные 300 тысяч поинтов и выше, или партнер с меньшей веткой в 600 тысяч поинтов за предыдущий месяц. Особый агент ⁇ накопительные 700 тысяч поинтов и выше, или партнер с меньшей веткой в 1,4 миллиона поинтов за предыдущий месяц. Дилер накопительные 1,5 миллиона поинтов и выше. Или партнер с меньшей веткой в 3 миллиона поинтов за предыдущий месяц. Эксклюзивный дистрибьютор. Накопительные 2,4 миллиона поинтов и выше. Или партнер с меньшей веткой в 4,8 миллиона поинтов за предыдущий месяц. Даже если вам не хватает личных поинтов, вы можете стать агентом по баллам вашей меньшей ветки за прошлый месяц. После агента идет особый агент. Затем диллер и эксклюзивный дистрибьютор. Проверяйте ваш класс партнерства, чтобы узнать, можете ли вы получить комиссионные выплаты. Давайте посмотрим. У нас есть общие комиссионные выплаты. Мастерский бонус, выплаты за повышение мастерства и выплаты за обучение. Бизнес этомин доступен партнерам со всего мира. Информацию о нужной вам стране вы найдете на сайте. Общие комиссионные выплаты. Спасибо. Благодаря сети партнеров мы экономим на рекламе и возвращаем эти деньги нашим клиентам. Если вы считаете, что у вас уже достаточно приглашенных партнеров, проверьте, можете ли вы получать общие комиссионные выплаты. Общие комиссионные выплаты насчитываются каждый день. Баллы будут считаться по вашим персональным поинтам и вашим Например, сегодня ваш партнерский класс — это агент. И вы набрали 300 тысяч поинтов с обеих сторон. Тогда начисляется 15 баллов с коэффициентом продаж от участников. А что, если я не набрал 300 тысяч поинтов? Я что, не смогу получить никаких баллов? Нет, здесь все по-другому. Как только вы набираете 300 тысяч пьюи по меньшей ветке, то получаете 5 баллов с коэффициентом продаж на уровне 8. А это примерно 1400 рублей. Как замечательно! Итак, Три месяца, шесть месяцев, год. Чем больше времени проходит, тем больше у вас заказчиков и тем выше уровень партнерства. Давайте посмотрим. По ежедневным поинтам восьмой уровень – это представитель. Седьмой – это агент. Шестой – особый агент. Пятый – диллер. И от первого до четвертого уровня – эксклюзивный дистрибьютор. Самый высокий уровень – это первый Здесь у вас может быть максимум 300 баллов с учетом коэффициента от продаж. Баллы переводятся в денежный эквивалент и выплачиваются в виде комиссионных. И когда же я смогу получить свои комиссионные? Все баллы считаются. В течение недели со среды по вторник. И в следующий вторник откладываются на счет. Бизнес «Этами» доступен партнерам многих стран мира. Пожалуйста, обратите внимание, что в разных странах выплаты проводятся в разные дни. Мастерский бонус В «Этами» существует 7 рангов мастерства. Мастерский бонус – это комиссионная выплата, которую вы получаете по достижению определенного уровня мастерства. Итог подводится каждые 15 дней. И поэтому вы можете получать такой бонус два раза в месяц. Уровень мастерства не имеет ограниченного срока и здесь нет каких-либо других условий. Пока вы партнер этоми, вы можете получать бонус в любое время. Более подробную информацию можно найти на сайте. Наконец, когда вы достигнете статуса особого агента и ваши групповые поинты с каждой ветки с 1 по 15 или с 16 по последний день месяца, Достигнут 2,5 миллиона поинтов Вас могут повысить до мастера продаж Тяжелый труд не проходит напрасно Самый первый ранг мастерства – мастер продаж Самый важный в этом. Ведь партнеры с уровнем мастера – это мастера автоматических продаж и они делают первые шаги к успеху этоми. Итак, если вы хорошо поняли суть мастерства продаж, следующий шаг будет еще более понятным. Как только вы становитесь мастером продаж, и если в каждой ветке есть еще по два мастера продаж, то вы становитесь бриллиантовым мастером. А если в каждой ветке есть по два бриллиантовых мастера, то вы становитесь мастером саронской розы. Таким образом, когда вы получаете определенный ранг, и у вас на каждой ветке есть еще по два партнера, которые достигли того же уровня в то же время, вас повышают. Ничего себе! Как просто! Когда же я смогу получить свои мастерские бонусы? Итак, по достижениям мастерства 20% общих продаж распределяются поровну по уровню вашего мастерства. Его выплачивают в течение 7 дней после ежемесячного итога. Пожалуйста, обратите внимание, условия для разных стран могут отличаться. Проверьте эту информацию. Также не забывайте, что с повышением ранга вы получаете подарок. Повышение мастерства и поощрение. Если вы стали мастером продаж, то получаете в подарок три набора. Hemohym, Скинка, 6 System и комплект из четырех средств по вечернему уходу. Если вы стали бриллиантовым мастером, вы получаете планшетный ПК. Три набора Hemohym, Скинка, 6 System и комплект из четырех средств по вечернему уходу. Мастер Саронской Розы. Это две путевки и около 115 тысяч рублей наличными. За ранг звездного мастера вы получаете 4 путевки и почти 560 тысяч рублей наличными. Если вы стали королевским мастером, вы получаете 4 путевки на 10 ночей и 11 дней, сумму на аренду машины, ежемесячный кредит около 115 тысяч рублей, и около 2 миллионов 800 тысяч рублей наличными. Если вы стали коронным мастером, то вам положено 4 путевки на 10 ночей и 11 дней, ежемесячный кредит на сумму около 280 тысяч рублей, 17 миллионов рублей наличными и роскошная машина премиум-класса. И, наконец, если вы стали императорским мастером, вам подарят 4 путевки на 10 ночей и 11 дней, роскошную машину с водителем, ежемесячный кредит в 560 тысяч рублей и около 56 миллионов рублей наличными. Выплаты за обучение. Партнеры, которые открывают центры обучения Этоми, становятся доверенными партнерами компании по ведению бизнеса и обучению других партнеров. Наши доверенные партнеры получают выплаты за обучение дважды в месяц. 6% от продаж поинтов всех партнеров. Вот это да! Итак, теперь вам нужно всего лишь Рассказать об этом друзьям и родным, и как можно чаще общаться с вашими спонсорами, чтобы узнавать новые пути к успеху и быть в курсе всех событий. Желаем вам всего наилучшего, удачи и успешного будущего. До скорого!